Женщина, запертая в собственном автомобиле. Катастрофа и паника. Женщина обнаружила, что находится в ловушке в ее собственном автомобиле после сбоя электрических систем, когда ее брелок не смог отпереть дверь. В панике она позвонила 911, рассказывая диспетчеру, что становится жарко, и она начинает волноваться по поводу своей безопасности, здоровья и возможности умереть от удушья. К счастью, диспетчер был умнее и рассказал женщине, как вручную разблокировать ее дверь, сдвинув рычажок блокировки. Люди забыли, что двери в автомобилях открывались в течение многих десятилетий только руками. Идиотка. Наркодиллер набрал 911 своей попой во время сделки. Конечно, иметь быстрый набор на своем мобильном – это существенная экономия времени, но если вы преступник, то можно случайно набрать и 911. Когда диспетчеры получили вызов, то поняли, что они случайно подслушивают сделку по продаже наркотиков. Вместо того, чтобы повесить трубку, они отследили местоположение телефона и обнаружили, что все происходит в переулке всего в квартале от полицейского участка. Незадачливый наркодилер был немедленно арестован. Далее не тот бургер. Бывает, что люди нервничают в ресторанах быстрого питания, но никто не сравнится с женщиной, которая набрала 911, потому что в «Бургер Кинг» сделали ей неправильный чизбургер. Она хотела чизбургер с беконом, а получила нормальный гамбургер вместо этого. В ярости она набрала номер службы экстренной помощи, но оператор почему-то не проник с ее проблемой и не вызвал полицию. Парень не хочет жениться. Нормальные люди знают, что 911 для чрезвычайных ситуаций, вопросов жизни и смерти. Одна женщина, должно быть, решила, что ее личная жизнь квалифицируется именно под вопрос жизни и смерти. В 2009 году она была арестована полицией за многократные звонки и жалобы диспетчеру о том, что ее парень лгала намерение на ней жениться. Дважды к ней приезжали блюстители порядка, чтобы объяснить ей, что 911 предназначен для реальных чрезвычайных ситуаций. На что она отвечала, что у нее действительно чрезвычайная ситуация. Это не помогло, и женщина не успокоилась, пока полицейские не арестовали ее. Полицейский съел марихуану. Полицейский умахнул траву у людей, которых он арестовал, а его жена спеклась в незамечательный пирог. Почувствовав недомогание после пирога, он позвонил 911, утверждая, что он очень медленно умирает. Арестовать новости? Мужчина был арестован за десятки звонков на 911 со всякими глупыми требованиями. Терпение службы спасения кончилось, когда он потребовал арестовать теленовости. Организовать свидание с полицейским. Если вы хотите пригласить полицейского на свидание, есть много хороших способов, как это сделать. Худший способ устроить свидание с блюстителем закона, вероятно, вызвать его на чрезвычайную ситуацию. Женщине понравился привлекательный полисмен, когда он прибыл в ее дом на жалобы соседей о шуме. Когда он ушел, она позвонила 911 и требовала от диспетчера имя и телефон полицейского. Диспетчер был неумолим. Грабитель набрал 911 во время ограбления дома. Если вы грабите дом и домовладелец неожиданно возвращается, типичная реакция – делать ноги оттуда так быстро, как это возможно. Но не у всех. Один мошенник принимал душ в доме, который он обворовал. Тупой мошенник позвонил в полицию и сказал, что он влез в чужой дом и волнуется, потому что думает, что у хозяина есть оружие. В это время домовладелица также набрала 911 и заставила полицейских прийти и позаботиться о ее нежданном госте в душе. Получить сексуальное удовлетворение. Когда вы возбуждены, то иногда вы будете идти на все, чтобы получить удовлетворение. Но один мужчина, вероятно, должен был все-таки серьезно подумать или протрезветь, прежде чем позвонить 911 и попросить их прислать сексуальных женщин-полицейских. Нетрезвый маньяк звонил 911 семь раз за один вечер, чтобы попросить сексуальные услуги от полиции. И когда они, наконец, прибыли, чтобы заковать его в наручники, он объяснил, что 911 является единственным номером, по которому он может звонить, потому что он не оплатил счет за телефон. Мужчина звонил 911 80 раз, чтобы попросить гамбургеры и травку. Мы закончим хит-парад самым эпическим случаем идиотизма 911 из всех когда-либо зарегистрированных. Мужчина, не имея никаких других номеров доставки пищи, решил позвонить 911. Он спросил ошеломленного оператора, может ли она доставить ему гамбургер. Когда оператор повесил трубку, он перезвонил с той же просьбой. А потом он сделал это еще 78 раз, в том числе с просьбами достать ему хорошей травы. В конце концов, полицейские прибыли и отвезли его в тюрьму. Но бутербродами так и не угостили. Правда, он немного повредил полицейскую машину, жуя пену, окружающие металлические прутья в задней части автомобиля. Видимо, его все-таки серьезно пробила на хавчик. На старых гравюрах эту женщину рисовали с развивающимися волосами, а задняя половина ее головы была выбрита. Что это за женщина?